Здравствуйте! Сегодня поговорим о фикусах. Фикусы бывают разноветной формы, каучуковые. В данном случае у меня фикус Бенджамина. Это варигатная форма фикуса, так как листочки на концах беленькие. А есть просто зелененький, тоже такой же и фикус, похожий Бенджамина. Смотрите, обычно в магазинах их продают по много веточек. И когда немножко осыпаются веточки, он такой некрасивый. И для этого я придумала, ну, как я придумала, давно уже кто-то придумал, но я тоже пользуюсь таким способом, как плетение фикуса. Вот смотрите, что у меня получается. С этого с такого растения фикус плетется. Можно косичкой, а можно в несколько стволов. И затем он срастается в этих местах. И получается очень красиво, декоративно. Листва здесь нарастает, конечно, очень много листвы нарастает, фикус хорошо разрастается. А вот эти веточки нужно все время оголять. И они утолщаются, потом соединяются вот эти соединения в местах соединения. Затем, когда оно срастется, все открутим с ним, где ниточкой связано. там нужна обрезать и будет очень красивое растение. Я вам поставлю в заставке, вы посмотрите, какие большие растения у меня вырастали и как я их плела. Сегодня покажу вам этот способ плетения и как подготовить фикус к такому декоративному плетению. Вот, например, вот этого фикуса я вам буду показывать. И рассказывать, что я с ним буду делать. Смотрите. Вот это вот. Можно его пересадить, а можно не пересаживать. Нам главное, чтобы были стволики из горшочка. Если один растет, так это мало. Тогда нужно досадить еще несколько. А когда вот такой оно пышный кустик, тогда начинаем Приступаем. Смотрите. Вот идет основной стволик, и от него вот эти боковушки нужно все срезать. Для того, чтобы он был ровненький. А вот эти срезанные верхушечки, их можно поставить в водичку, они прекрасно пускают корешочки. Сейчас этим и займемся вот можно посадить две формы фикусов одну варигатную другую в зеленую будет тоже очень красиво смотреться ну, в данном случае у меня такой вариант. Это я купила, чтобы вам показать, что можно сделать с такого фикуса. Пока обрезаем эти боковые и меленькие росточки. То, что подсохло, обязательно обрезать. Оно нам не пригодится. Боковое. И растение должно быть чистенькое аккуратно обработанная, вот эти листочки убираем, лишние, я пересаживать не буду, так как у ну, меня устраивает такой вариант посадки, видите, что остается, вот этот еще уберем. Вот этот уберем. Вот этот повыше. Растение начинать плести. Можно начинать в самом раннем возрасте. Ну, чтобы стволики были одинаковой длины. Тогда будет легче управлять плетением этого растения вот данный случай у меня получился из четырех веточек сейчас посмотрите как я сплету растение из четырех веточек а это растение очень много при обрезке пускает сок сок ядовитый то есть аллергики там или чувствительная у кого кожа можно работать в перчатках или промыть под краном руки после того, как вы обрезали растение. Вот, смотрите какое растение у меня получилось. Четыре стволика прекрасных одной высоты. Сейчас приступим к плетению. А эти веточки, которые я обрезала, я их не выбрасываю, я их поставила в стаканчик с водой, воды немножко. И они прекрасно опускают корешки, затем можно использовать, чтобы вырастить такое же растение у вас дома, чтобы не ходить покупать в магазине, а вот эти укорененные корешочки уже будете сажать на нужном расстоянии, чтобы красивое было плетение. Итак, приступим. Вот у нас четыре ствола, как я вам уже показывала, и нам нужно их сплести. Как мы это делаем? Берем веревочку, такую, чтобы легко было завязываться, можно проволочку, но у меня нет проволочки, я возьму веревочки. И начинаем плести. Берем один стволик, заводим за другой стволик на том уровне, на котором вам Интересно, интересен этот вариант. Сейчас покажу, на каком уровне. И завязываем узелочек. Они со временем срастутся. И будет такой, как корень, вроде бы удлиненный, красиво будет смотреться. Вот смотрите, как я сделал к стволику и завязала узелочек теперь эти два также самое сделаем напротив друг друга Смотрите, я сплела эти два на перекресток и эти два тоже соединила их крестиком. Вот так, как пальцы мы складываем на крестик. А теперь дальше. Дальше берем вот эти веточки и соединяем. Желательно это делать на одном уровне. Веточки над веточкой, чтобы соединялись на одном уровне. Тоже делаем их крестиком и связываем. Если из проволочка намного удобней. У меня я не подготовила проволочку, а бывают такие завязки от орхидей, которые подвязываем. Я вам сейчас покажу все. Сейчас завяжу. Просто неудобно и показывать и завязывать одновременно. Я на один узелок сильно не вяжу. Вот так вот получилось у меня. Видите? Смотрите. Эти крестиком связала. Теперь между собой два связываем крестика. Теперь эту сторону также связываем между собой. Вот эти веточки будут мне мешать. Я их Срежу. Я их раньше не срезала, так как ну, думала, вдруг не дойдет до этого места. Вот они мне уже мешают. Не бойтесь, фикус очень быстро нарастает. Это растение быстро растущее. Так крестиком их ставим. И опять перематываем ниточкой. А если у вас ну, растение одно в горшочке, то желательно приобрести еще одно, хотя бы с двух посадить. Тоже будет очень красиво. С трех красиво будет косичка. Хотя можно и с одного я вам на следующее видео покажу, как делается. разные способы сегодня не успею так как нужно еще одно растение подготовить и сегодня я не успею все вот таким способом плести это растение до того уровня ну как вам нравится высота какая ну я считаю что еще нужно чтобы оно подросло затем отрезать вот эти боковые веточки оставляем одну центральную и плетем дальше и вот посмотрите какая красота у меня получается это бонсай можно сажать в плоские горшочки смотрите как красиво будет смотреться вот я приподниму здесь будет на этом растении решеточка такая веточки станут толстые красивые срастутся а вершок будет абсолютно зеленый можно его подрезать в форме шара и будет очень обалденно смотреться. Или вот такой вариант из четырех веточек, видите, тоже вверх оставляем, они а заголяем все веточки, чтобы не было ничего вот так. Плотненько их связывать ниткой хорошо, вот я обмотала, и они обязательно в этих местах срастутся и будет декоративно смотреться эти растения здесь у меня посажено 6 веточек поэтому получилось другое плетение вот видите снизу как я плела 2 крестиком рядом две крестиком и следующее это тоненькая одна веточка поэтому я привязала палочку когда надо растет до уровня вот этой палки вот до сюда я привяжу к веточке, не к палочке, а к веточке. И будет тоже очень красиво смотреться. Кому понравилось мое плетение фикусов, оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока. Будут новые варианты. Это только начало.